Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать валенную игольницу в керамической салонке. Мастер-класс состоит из двух частей. В первой части мы научимся создавать основу для игольницы, а во второй части мы сваляем красивые маленькие тюльпаны и прикрепим их на получившуюся полянку. Чтобы сохранить небольшую интригу, я не стану показывать сразу готовую игольницу. То, что получится, мы увидим в конце второй части мастер-класса. Итак, начинаем. Когда ко мне пришла мысль сделать мастер-класс поваленным игольницам, то уже все чашечки и солонки были заполнены шерстью. И чтобы вам показать, как делается основа для игольницы, я вынуждена была достать из салонки одну из вот таких заготовок чтобы ее сделать потребуются остатки любой ненужной шерсти вот здесь можно видеть что я использовала остатки зеленой розовой сиреневой темно зеленой шерсти белой я вам покажу как делать заготовочку на примере остатков из белой некрашенной шерсти. Для этого нам нужно свернуть шерсть в плотный шарик. Сначала мы загибаем верхнюю часть шерсти, потом края складываем в серединку треугольничком и начинаем таким образом сворачивать наш шарик. Мы его скручиваем, подгибая боковые края в серединку. Теперь получившийся шарик нам надо плотно обмотать ниточками. Я взяла обыкновенные швейные нитки номер 45. Прижимаю пальцем кончик ниточки и обматываю наш шарик плотно со всех сторон. Отрезаю лишнюю ниточку и посмотрим, что у нас получилось. У нас есть плотный такой мячик, плотный шарик, который должен по своему диаметру подходить к нашей солонке. Теперь нам нужно приклеить нашу заготовку к солонке. Для этого мы воспользуемся клеем момент гель. Он очень хорошо справляется с этой задачей. Можно нанести клей частично на заготовку и частично на дно солонки. А можно просто сразу на дно нашей емкости нанести этот клей. По окружности, в центре и по краям, по бокам, но не очень высоко. Теперь мы берем нашу заготовку и просто укладываем ее на дно солонки. Нам не стоит дожидаться, пока высохнет клей, потому что он сохнет очень быстро. Вот теперь уже совершенно невозможно достать основу из, из нашей солонки. И теперь мы уже можем... Спокойно заполнять оставшееся пространство в салоночке шерстью. Я для этого буду использовать ненужный кусочек белой шерсти, так как она уже э, чересчур свалина от времени, отрывать вот такие пасмочки уже от нее стало невозможно. И поэтому я воспользуюсь вот такими вот продольными кусочками шерсти. Буду их отрывать придавать форму квадратика или кружочка, вот такого квадратика. Прикладываю этот квадратик шерсти сверху на заготовочку и иголкой, в данном случае у меня 36 звездочка, я буду приваливать белую шерсть к нашей заготовочке. Сильно втыкать иглу не следует, чтобы не сломать ее. Но с другой стороны поверхность любой посуды очень гладкая. И заполнить нашу солонку шерстью будет чрезвычайно просто. Вот так мы проходимся иголочкой по всей поверхности нашей солонки. И когда ваша рука почувствует, что уплотняется вся шерсть, мы постепенно будем добавлять все новые и новые кусочки. Для того, чтобы придать нашей салонке или нашей чашечке нужную форму. Форма может быть различна в зависимости от вашей задумки. Она может быть плоская, может быть вы не станете делать здесь бугорок, например, как вот... У этой чашечки моей вот видите а может быть вы сделаете полянку я буду делать полянку для того чтобы на ней росли красивые тюльпаны это будет украшением для моей игольницы вот я беру следующий кусочек и делаю очередной слой в нашей игольнице Приваливаю аккуратно по всей-по всей поверхности. Здесь уже можно движение делать чуть посильнее, и уже не бояться того, что сломается иголочка, потому что поверхность наша уплотняется, и приваливать становится все легче и легче. Для того, чтобы валять еще быстрее, я поменяла 36-ю иголочку на 38-ю и взяла их сразу три штучки. Это очень удобно и процесс валяния ускоряется сразу в несколько раз. Если вы прислушаетесь, то можете услышать характерный хруст. Вот сейчас я медленно втыкаю иголочки чтобы вы услышали такой хрустящий звук. Он говорит о том, что шерсть уплотняется все сильнее и сильнее. Это тот результат, которого мы должны были достигнуть. И Если мы будем нажимать пальчиком на поверхность будущей игольницы, мы уже почувствуем определенную упругость. Это нам и нужно. Так как мои цветочки будут расти на зеленой полянке, значит я должна всю поверхность завалять зеленой шерстью. Для этого я беру такой вот микс зеленых оттенков, перемешиваю между собой слои шерсти, придаю округлую форму прикладываю и продолжаю иголочкой по всей поверхности приваливать шерсть. Особое внимание нужно уделить краям, потому что здесь шерсть должна быть точно так же привалена, как и в серединке. Теперь все наши действия должны сводиться к тому, чтобы сделать поверхность идеально ровной, без шероховатостей. Для этого я снова поменяла иголочки. Теперь уже у меня номер 42 финишная иголочка. У меня их всего две штуки. И я взяла их сразу одновременно. Обе. Если бы у меня были три иголочки, я бы работала тремя, можно работать четырьмя и даже пятью иголочками. Они хорошо, удобно лежат в руке. И прекрасно выглаживают всю валенную поверхность. И особенность тонких иголок финишных в том, что они не оставляют после себя дырочки. И поверхность приобретает очень гладкую структуру. Очень прочную. И последние оставшиеся волосочки, шерстинки, они заглубляются вовнутрь. Делая нашу поверхность идеально ровной. Ну, вот я считаю, что достаточно. Я поработала иголочками. Вот получилась у меня такая а, полянка. Если вы хотите, можно ее немножечко подстричь. Вот сейчас я возьму ножницы и подстригу оставшиеся Шерстинки уберу с поверхности. Ну вот, наверное, и все. Возможно, кто-нибудь из вас задаст такой вопрос: почему именно игольница должна быть из шерсти? Ведь они же могут быть разным основанием. Может быть, поролоновая игольница, может быть, ватная, может быть и синтепон в основании игольницы. Вот я вам хочу сейчас продемонстрировать, как ведет себя поролон во время втыкания в него иголочки. Поближе сейчас пододвину губку поролоновую, на которой я валяю. А теперь послушайте и посмотрите. Видите, как тяжело входит и выходит иголка из, из поролона. Конечно, в нее можно воткнуть любое количество иголок, но работать с, такой, с таким приспособлением будет очень неприятно. А теперь послушайте другой звук. И вы его практически не сможете услышать. Потому что при втыкании иголочки в шерстяную основу иголка не встречает на своем пути никаких препятствий. Она проходит легко и свободно. Вот поэтому я считаю, что валеная игольница самая удобная. Вот мы сейчас воткнем в нее другие иголочки, для того, чтобы вам было более понятно. И толстые, и тонкие, длинные, и короткие. И всегда это очень удобно. На этом я завершу подготовку основания для нашей будущей игольницы. Кто-то, может быть, даже не станет украшать дальше игольницу. Можно оставить ее вот в таком вот виде. Я вам сейчас покажу еще одну заготовочку. Вот в такой кружечке, в белой красивой. Такая же возвышенность подготовлена для цветочков. Можно оставить и так. Но я думаю, что лучше всего будет смотреться, Наша игольница, если мы ее украсим красивыми тюльпанчиками. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх и смотрите продолжение.